Всем привет! С вами сайт моментальных обменов xhub.io. Сегодня я приготовил для вас информацию по самым популярным криптовалютным биржам, которые доступны и на которых можно совершать сделки за рубли. Начнем с платформы BitGold. Она имеет как биржу, так и P2P-платформу для частных трейдеров. Также здесь можно посмотреть объем торгов за сутки за 101 биткоин это, это около 70 миллионов рублей, здесь все предельно понятно. Продавец создает объявление и по нему сможет прийти покупатель и оформить сделку. Платежные способы, которые предлагает эта площадка Сбербанк, Тинькофф, Альфа-банк, Виза, также электронные кошельки Киви, Яндекс. Другие. Далее мы рассмотрим биржу Binance. Здесь есть как биржа для трейдеров, так и P2P-платформа. Binance ⁇ одна из самых передовых компаний, которая развивается в криптоиндустрии. Не так давно они купили сервис аналитики Coin Market Cup за довольно-таки хорошие деньги. 400 миллионов долларов. Также здесь есть P2P-платформа где трейдеры также выставляют свои объявления и продают и покупают криптовалюту. Особенности площадки Binance в том, что пользователь должен быть верифицирован. И такие моменты, как треуголы, здесь к минимуму. Следующая биржа это Local Bitcoins. Некогда одна из самых популярных P2P-платформ в России, да и в мире на данный момент. LocalBitcoins немного теряет позиции, но в этом есть и преимущество. Они пытаются навести порядок, чтобы свести к минимуму различные роды мошенничеств, черный нал, обналичивание средств и другой разной нечисти. А в целом площадка довольно-таки интересная и перспективная. Многие p 2 p Трейдеры знают они не понаслышке и торгуют на этой площадке. Далее, платформа для трейдинга Paxful. В основном Paxful распространен в других странах, но тем не менее в России он также набирает популярность. Я хочу отметить, что платформа Paxful максимально понятна. Из всех бирж и битв-платформ я ставлю ей 5 из пяти мне она нравится в основном здесь продажи идут за гифт карты игровые монеты на данный момент паксовый local биткоинс ходится где-то на равных позициях по оборачиваемости средств вот, вот такая форма далее ходл ходл один из плюсов то, что здесь не требуется KYC, то есть это верификация пользователя. Ну, кому-то это интересно, а кому-то это безразлично, если у него есть верификация. И также нужно отметить, что вы не храните на этой площадке свои средства, то есть с этой биржи, то есть с нее не смогут как с биржи, к примеру, украсть ваши средства. Тоже интересная платформа для того, чтобы рассмотреть ее к торговле так также работает с API, поэтому можно подключать автоматизированные системы. Надо отметить, что на данный момент биржа Binance не имеет API для P2P платформы, но в ближайшее время компания заверяет о том, что работа будет выполнена и трейдеры смогут подключить автоматизированные системы. Далее биржа Garantex. Много внимания заострять я на нее не буду, а отметим, что Некоторые плюсы площадки. Пополнение и вывод наличных рублей без комиссии. Комиссия Maker-Taker от 0,1%. Это очень и очень хорошая комиссия для трейдеров. Также возможен вывод на карты счетов Сбербанка и других российских банков. Также для майнеров. Garantex работает как биржа, соответственно, здесь всегда самый выгодный курс на покупку. Также Garantex работает как обменный сервис возможно интегрировать его на свой сайт. Также здесь идет некое сравнение с Local Bitcoins, в чем преимущество площадки Garantex. Зарегистрироваться можно очень легко. На сегодня это все, что я хотел вам рассказать о трейдинговых платформах, которые доступны в России. И также как трейдер, вы наверняка знаете, что на сайте xhub.io всегда можно продать или купить интересующую вас криптовалюту по выгодным курсам. Надеюсь видео было вам полезно, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. До новых встреч!